Подождите, я еще оснований не скажу. Подождите, я еще оснований не скажу. По этим основаниям заявляю отвод судье Беливанцевой в связи с самоуправством и превышением должностных полномочий. Прошу садиться, встаньте, пожалуйста. пожалуйста. Прошу садиться, встаньте, пожалуйста. Прошу садиться, станьте. Вы снова нарушаетесь, занимаетесь самоуправством. С такой судьей я больше не наверен делаю Разберемся в коалиционной коллегии в Генеральной прокуратуры. Надеемся что соответствующие правоохранительные органы будут считать данные видео официальным обращением о противоправных действиях судьи и примут соответствующие меры для привлечения виновных к ответственности. Нет. Да, судья только что превысил свои должностные полномочия. Подождите, я еще оснований не сказал. Я еще не обосновал отвод. Вы уже его обосновали. Пожалуйста, Судья превысил вы... должностные полномочия в части того, что говорила, что так, рассмотрение опять... дела. Вы опять нарушаете правила поведения в условиях распространения коронавирусной инфекции. Наденьте маску. Вы заявили отвод. Я удаляюсь на совещание для его разрешения. Ну, хорошо, тогда будет потом по следующим основаниям. Раз вы мне не даете слово сказать... Будет несколько отводов тогда. Вам понятны ваши права? Нет. Вам они озвучены? Не озвучена. Вам они озвучены? Вы у вас вы не слышите? Нет, просто не понимаю. Не понимаете, все понятно. А ходатайства у вас имеются какие-либо? Заявления есть. Пожалуйста. Значит, в судебном заседании, назначенном на 2 декабря 2020 года, судья Беливанцева назначила судебное заседание на 11.15. Явилось судебное заседание значительно позже. Является нарушением трудовой дисциплины, неуважением к участникам процесса и умалением авторитета судебной власти. Кроме того, при рассмотрении дела об административном правонарушении, судья Беливанцева требовала от лица, чтобы лицо вставало при разъявлении, при обращении в столе что такое ходатайство. Я заявление озвучу. Вы разрешили у вас имеется, вы разрешили ходатайство. озвучить заявление. Прошу садиться. Докладываются материалы дела и доводы жалобы. А сейчас заявление... Ходатайство у вас не имеется, я наскольку Заявление я же не вы закончил. Присядьте. Докладываются материалы дела. По этим основаниям заявляю отвод судье Беливанцевой в связи с самоуправством и превышением должностных полномочий, поскольку КОАП не предусматривает вставание при рассмотрении дела. По основанию отвода не допускают оно уже было рассмотрено. иным основаниям отводы допускаются. Я выпущу на объявление и пригласить судебных приставов. Если вы не будете выполнять мои распоряжения, дело будет рассмотрено без вашего участия. Кстати, пожалуйста, вы с судом разговариваете? Так, Теперь у меня новое заявление об отводе судьи. Все, точка. Вы... Поддерживайте свою жалобу. Отвод рассмотрите сначала. Отводы по тем же самым основаниям не допускаются. Законы. Вы снова нарушаете, сомневаетесь самоуправство. Встаньте, говорите вы мне третий раз уже сегодня. Вы желаете выступать в судебном заседании? Желаю. Результате? Выступайте. Выступаем. Значит, прошу исключить из материала дела доказательства именно протокол, как составлено с нарушением закона, Докладные записки свидетелей, потому что они свидетелями не являются, поскольку в материале дела отсутствует разъяснение прав этим гражданам, которые написали докладные записки. Соответственно, докладные записки... Я вас еще раз э, вам при... э, говорю о том, что необходимо э, соблюдать регламент судебного заседания. Так, регламент я и соблюдаю. Встаньте, пожалуйста, и выступайте в суде, стоя выступаю. При рассмотрении дела об отчетливом промышлении никто стоя не выступает. Я вас призываю к законности и повышаю ваш уровень компетентности сейчас. Так, вы желаете выступать по-другому? Желаю, я выступаю давно, вы перерываете мое слово. Ходатайство у меня. Исследовать материалы, видеозаписи, приобщенные к жалобам. Надеюсь, Генеральная прокуратура оценит ваши действия. Еще что вы желаете? Пока, давайте следуем, потом посмотрим. Пока диск загружается, я хочу заострить внимание на решение Верховного суда, который четко и ясно сказал, что механизмов правового принуждения не существует на федеральном уровне. Ни один человек не может заставить носить то или иную одежду или акценту. Пока грузится компьютер, объявляется пережив. Выйдите, пожалуйста. Прежим, так, вы идите, пожалуйста, в перерыве, которая из вас. Вы ходатайство удовлетворили об исследовании, не надо знать. Да, в компьютер будет все ваше ходатайство. Дальнейшее рассмотрение, провести без моего участия, исследовать видео в полном объеме. С такой судьей я больше не наверен дело иметь. Это ваше право, участвовать в стоит судеба заседании или нет? Разберемся в коалиционной коллегии в генеральной прокуратуры. Диски исследуйте в полном объеме и вынесите законное решение. Если незаконное будет, будем писать дальше.